мон ножки тоже давай не так пританцовывайся ты уже коллега уверен да все на божь надеюсь не придется в общем первый моего опыт. Ой. Выпивание. Ну, да, выпивание и прочее, прочее. рождения у вас и там. Просто, звучит уже занятно, да? Все шикарно было, я отрезал, ну как, я выпил хорошо себя чувствовал, все отлично. Сходил в магазин, дохожу до парадной, открываю дверь и все, у меня провал памяти, меня будет ванной. Саня, пора домой. <свят> а я вообще встать не могу, у меня мысли путаются. Господи, куда я попал? Что я такой? <свят> <свят> Кто меня будет? Что тебе от меня надо? А, очень очень сральники толково построены вот эти. Там получается крыло такое с заворотом. <свят> да, то есть ты не просто сразу входишь, а с заворотом. Отечественная <свят> раздевалка на, на пляже. Ну, да не поддувает и не, не заглянет, и можно прорать занято. А там еще сверху немножко накрыто, где посадочная полоса. Что если там снег, дождь, то не страшно, не криминально. В общем, а чем закончился эта пьянка? Э -э Начали у меня будильник, потому что мне мама начала смотреть. Я сходить. Ответьте, мне язык не поворачивается отключать. Как я что-нибудь. Ну просто они не привыкли с родителями спокойно общаться. Пьяный, ну и пьяный, ладно. Ну, Кто-то отметил моим голосом зачем-то, не понятно, не понятно, зачем это было. А я говорю, блин, вы сказали бы, что меня забрать надо, ребята, я никакой ходить не могу. Но, в общем, все-таки дозвонился своим пьяным голосом дел, заберите меня отсюда. И, блядь, друзья, дотащили просто в багажник машины, закинули, мне отвезли домой. хоть какие-то, мне представляешь, я поехал в Теркиров на день рождения, Мы выпили пиво с мужиками, дровами занимались, потом, Опа, хорошая подвесочка, люблю ее. Потом, потом было... ел Сабмарин? Ну, а есть да. Есть у меня опыт купания в глубокой луже? <режит> Можно, если бы опыта всплывания вверху. это uh -huh. Маша, чтобы она по было. была. По тверде ехала. Почти поехала. Лучше подумал. Никуда не на еще? Нет. Да, но уже проехали, кстати, лучше, чем туда, но потому что я с ходу поскочил, а не с Субары тащился. И клиренс у меня все-таки не как у а вот, и а вот и дрова. Ну, кстати, да, можно заходить Можно вернуть это систему? Охлаждение? Да, на трассе кондитр включу. На переднем приводе никак не надо, я на полном не никогда, на переднем, главное, усилие не это самое. Ну то есть, ползти можно, конечно, но не всегда, а когда вот такая крылья, нужно сходу, и, чтобы колеса не пробуксовали, то есть, не перегазоваться случайно. Засела как раз из-за перегазовки того, что руль вывернул, я не ждал что так глубоко будет, то есть я поперек вскочил и все.